Так, так, так, у меня так. есть талисман Зайца, а вы бацы. Ты мне даже ничего сделать, ты сможешь с этим талисманом. Ай, какие же вы просто жалкие. На вас даже смотреть стрёмно. Ой-ой-ой, я поговорю потом. Что это такое? стреляешь там в меня. У меня полезный воробей. Мне Я отвёл этого первого, а вторых. Поздравляю тебя. тебя. Привет. Я... Хм. Ягодюга, и что с этого? Ягодюга. Ягодюга. Он годюга. Он годюга. Он годюга. Он Конечно, потерял. Да. Верни талисман. Р р р р р бегу, спотыкаюсь. А Трикс, дай лап. Надо забрать от него талисман. Вижу, активировался талисман Трикс. Он находится у бражника. О, привет. Талисманы наши. -а, а, посмотри. А -а -а. Все, а -а -а -а. нету. Иди сюда. Верни талисман, бесполезная букашка. Так, змея ты тупая. Жит достаточно, чтобы второй шанс просто телепортировался к нему и все. А, он уже детрансформировался. трансформировался. Да, Сейчас Да, классный. Да, классный. Да, классный. Да, классный. Да, классный. чтобы со мной разбираться, Да, еще что Ты Сам это признал. Я, я тебя отвлек, пока мистер Бак убежал. Так ну, мне нужен. Лава, вами мне а нужен. Эй, должен. что вы тут делаете? Ну как кыш, кыш, кыш, кыш. Так, Не лучше фиг домой фигу домой в моем доме Лука. А? Эдриан, привет. привет. Наконец-то я тебя нашел. О, привет. А? а ты что тут делаешь? Я вот приехал из города навестить вас. А ну, Олега нет, но можешь пройти. Ой, давай. Там. Здравствуйте. Не обращай внимания. Здравствуйте. Так, снимаемся. Так, его комната вот тут внизу. внизу, внизу. Комната Олежи. Вот его комната. Он здесь живет, а моя комната сверху. Я знаю, что я сделал. Какой а у меня план гениальный? <сёпкая> браж... О, красиво. И у тебя бил здесь. Бил. Да, потуси, я сейчас приду. А, мне там привет. на Хорошо. пару минут потуси да, здесь. Сражайтесь, вижу. Ну куплю что-нибудь тебе. У меня есть гениальный план, как сделать с ним а это, Лисенка. И давай. Ингидии, чтобы найти талисман. Конечно, а, Давай. Давай. А, Зажимайте не его. Не хочешь отплатить Пойдем, Поговорим не с тобой. Давай. Давай. Давай. Давай. Привет. Пока. А, давай. молодцы. Все, молодец. Бьешь мирных жителей? Конечно. Мы разобрались с бражником. У меня минута осталось. Прям я бражник. В смысле, что мы разобрались? Я думал, я слабее тебя. Сам, я разобралась. Разобралась. Покушай. О. Извини. На тебе. А, а, да? а тебе Самое. Это какой-то кошмар. Я знаю, и я ваш кошмар. О, если ты мой кошмар только мне... надо Хороший Знаешь, Эй, у меня. Мне... Этих не кошмаров не было. Это талисман барабан, который до времени, во благо после миссии. Барабей! Где Здравствуйте! он? Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! не Пришел. Боже. До свидания. О, как мистер раз, Бак, что, давай. Не был... <свист> волшебный дерьмо. Ура! Детский. Молодец, я не знаю. Так, вы где то злодея? А. Ну, я вы... понял, где вы... ты здесь находишься. <свист> Конечно, я думал, ты щита. Ш... <свист> ты раньше. Ты понял. Оказывается, мистер Бак это не догад. О, думаю, что она тупая. О, Привет. кролик. Привет, мистер Бар. В этой комнате все такого лукавого коврил. Слушай, Адри... про Адри... Адри... Адри... Адриану а... это точно а... не понравится. Не знаю, что вот, адриану не понравится то, что мы в его комнате. Да мне плевать, какая не нравится мне до Адри... этого чё. Давай, давай. Эдриан, Эдриан, Ну-ка, мистер, вылетали с моего дома! Валите нет отсюда, сраный герой! Давай, <ск Facilisa> Давай валяй отсюда! Давай валяй отсюда! Если ты отсюда не уйдешь, я меня. тебя вынесу отсюда! Ой, Господи, еще! Мне го полное трасло! спасибо! Спасибо за помощь с Мне тебя перенести! Перья, быстро свалили может, с моего дома. Я шевелиться не могу. Ой, уйдите Потом, все быстро. Что, наконец-то. Давай, валяй отсюда. Валите да. отсюда. Я, а отсюда. А а а адриан, бежи. Лука, спрячься. Привет, я. Лука, ты где? Ой, меня скинули. Лука. Поднимайся а ко мне в комнату. Беги, беги. Алло, бегу, бегу. Алло, что, лука? Что, лука? Нет, не бей ее. Ну, Затовали. За а даже что я Быдюка прием. Что такое врач? Сходит. Я меня д... просто мусолят. У меня гениальный план. Мне убивает. нужно сыр вот цир... и ламинария. А? Мне а? нужно сыр ламинария. Ну, боже мой, второй шаг. Это... Мы его это... тут никогда не понимаем. Прыгай! Все, пошли. Я активирую витриновую а, музыку, которую... Жди здесь, тебя никто здесь не тронет. А я схожу сейчас. Дайте яичко по голове. Ой, здравствуй. Я вижу, О, тебя Дриан сюда затащил. Да. А где он? Ты его видел? Да, все он все хорошо с ним, но нужна твоя помощь. А что ты представлен суперката, кородерует силу? Ай! Ха, Нужна твоя помощь. Сходи в прошлое и исправь, пожалуйста, чтобы не знали личность нового суперкота. Нет, я не увидел. Давай. Я на алисман солёлся. Ой! Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей! Скажи, плакок, когти. Все, пошли. привет. Ты мне все равно сделал... Проходи. Сейчас эти откроем, подожди. Куда пошел? Прыгай. тупая... я великий слепой человек. Так, а, можно, в чем проблема убрать? Зайка, знаю, ты вообще, тобой, ну, Люди, ты, Да, да. Общем, все это У меня, у меня дома, возможно, есть еда. Просто два бездаря. Один в костюме букашки, а другой в костюме свиньи. Сантея. ты. Говнодюка. Сюда иди. Я сейчас такой... Можно, чтобы водичка потекла? Ты же щас такой ярость свинки. Мои глаза. нет. Я щас ярость покажу. Водичка мне нужна очень сильно. Сходи на речку да попей. А вот мне волшебная речка. нужна. Ой, Господи, какие шиплые крысы. Псали здесь тебе второй шанс. Я крыса, а я свинка. Банников ты исправил? А да все шесть... исправил. Ну все. Молодец. Так, кстати, да мы... Мы... Конечно. Что ты сейчас зам... я... совмит? Ты, Но... ты еще не веришь в меня? Я, я, я, не... вы... я, вы... я выиграю из бражеком вас вот. всех тупых героев. Стримакса вы... нормально? Да, да я, я не не вы... вот думаю. Бражек, не хвост не либо не мимо. Как тебе идея? Кромковато здесь. Согласись. Мне нужна еда. Какая? Ага, круто. Чутье еда. А, да, нас кушили вы мне. Мне нужен сыр. Сыр люблю. Сыр. Ну, у меня, кстати, есть сыр. Да. А, а есть ламинария? Нет, ламинария. А есть. Ламинат. О, спасибо. Ну, да, не, не. Ну да. О, дай, дай, иди сюда, я знаю где Да. Иди, где я? А ну, я а я тут. Поймать меня. Да. О, Привет. Ты... Вот ты затихла. ты там где вообще? твой ты на месте. Владимир, я не знаю, что а -а -а. Ой, привет, свинка! Как твои дела? Мы были нормальные. А Ты Ай, больно. Что со мной? твой тебя Обыскивать это здание. Мне кажется, здесь что-то должно быть. Где-то здесь. и меня? меня? зачем? А моя у меня не подведет. М а зачем он сюда забежал? Он, он, Это... он где-то здесь. Я чувствую. Если он скрылся, значит у него есть какая-то тайна. Да, есть человек, кисеньничок. Вейс Мула Объединение. Оу. Так, мы его упустили. Надеюсь, у нас еще будет шанс догнать его. А, дракон. Да. Дракон. Тупие паровоза. Ай. Какая змея бьет на меня. А ты пришел? Я вам А идея? Сыдите его в клетку. Отвратительная Отличная идея. Нет. Отличная идея. Ну что, вообще подписываетесь? Может, ты против... его просто посмотреть на канализации и подождать, пока он перевоплотится. Посмотрите назад. Ну, объединил и что? Тебе что-то дало это? Здравствуйте. Праздник. Нужна халпа. У меня яиц почти не осталось. Я Я не у меня Мы с ним потом справимся. Яйца срочно, а сейчас... Праздник. На отдых. Вот именно. Нападение. Какие красавцы там стоят. Только следите, чтобы за вами не шпионила эта тупая... чила Рука, Пас. А вообще, хватит с ними сражаться, господи. Да, это ну, без да? Мне Побежали. пора идти. Мне пора идти. Ну давай вот сюда вот. Супер оставь пока себе талисман, я заберу его позже. Хорошо. Только Толка. Трансформироваться. А, ладно, я Чтобы за упустил. вами не следили. Хорошо. Свинку я опустил, ну ладно. Кто ты? Я Гадюка, отлично. Помогите, помогите, помогите, помогите, спасите, помогите. Иди сюда, мой дорогой. Суперпатка, беги. Кот, беги, иди трансформируйся, я, я его задержу. Я могу использовать катаклизм и уничтожить его с первого удара. Давай, уничтожим. Открывай. А ты катаклизм. для нас, Дай, дайди Все, меня. Иди, ди, трансформируйся, беги. Я сам с ним справлюсь. Всё, иди, иди трансформируйся. Хорошо, хорошо, бегу. Где же ты, букашечка? Давай, чё? Давай, я жду тебя. А, Где ты? ты? ты? Да, Всё. Всё, кот. дракончик тут заходит. кот. Больше не иди трансформируйся. Мне пора. Ой, дракончик. Врачик, нужна помощь. Двое на одного нападают. Сейчас я прибегу. Надо проучить дракона. Мне надо И уходить Кого нужно проучить, это только тебя. Уверен? Уверен? меня так, даже ты. догнать не сможешь. Уверен. А, да? Слушай, я бы посмотрел бы на тебя. Меня так же даже догнать не можешь. Ой, да. ну ладно. Я сейчас тогда просто да. сделаю тебе. Да, мы тебя победили. Мы победили. победили тебя без мистера Бага. Впервые. Вы победили? Вы в этом уверены? Я просто отошел. Мы ну, же да, да, да. свинка. Потяните время, я иду. Нет, Но где эта спо... свинка? Я так, хочу мне надо трансформироваться. На Ой, это очень очень честно. Эдриан, открывай. Да, Бразик, ты где? Привет. Если бы ты вот эти свои способности не использовала. Ну, бы. пол... Бразик, давай быстрее на центр города. Здесь просто сумасшедшая. Ты Я герой против одного злодея, он очень честно. Да. Он издевается. А, конечно, потому что он не издевается. О, привет, <свистит> брашник. Иди и издевайся. О, боже, герой, вам, вам не надоело. Да просто иди трансформируйтесь, если они сами <свистит> уйдут. А если а, не уйдут? Ну, Ладно, Лука, пойдем. Пойдем. А, там дверь открыла. Не было. Итак, поди, ты щас, жди сранка. здесь. Жди здесь. Встань, а? Ладно. То, иди сюда, я щас воробушку. дверь открою. Ой, О, привет. привет. Привет. Поздравляю, мне нужна твоя личность. Пойдешь? Так. Кто там? А, а, я не пойду а лучше. Брать не смотри за, драку... за воробушком. Он здесь просто Проходи. один. Он... Я... Проходи. А кто ты? <со -хом> Ну-ка, не орать возле моего дома. Yeah. Слышь, ты сейчас тоже получишь. Тогда... Ну, не Слышь, Слышь. что ты сказал? Или кто он там? Сам... Сам... Не трогайте, Ты, ты сам сам не <со -хом> Да? Я снимаю. Я снимаю это вообще, это там? А, я знаю. Ой, еще какая-то шняга. Так, лучше валить. Лучше Адриану не я, я Да что ты мне сделаешь? Иди сюда. Давай. Давай, Ой, давай, давай, давай, давай, Пусть, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, мы банится. Ой-ой-ой. Пока. Удачи. Все, пойдемте. Нечего шуметь возле моего дома. Я говорю, нечего Привет. А как я вам дать, если я летаю в воздухе? вот и летай. До свидания. Зато никто не будет орать в моем доме. Ладно, освободим этого идиота. Наконец-то. Увижу а, ещё раз. раз. Знаешь, Думаю, у моего Думаю, дома. Да. Так, Лука, Ты, пошли. Мне тут втирают какую-то дичь, где, что мою хату разбомбили. Да, не был бес. Пойдем занимать. ко мне в комнату. Ключи только у меня ведь. Адрен, к тебе гости идут, очень плохие гости. Это О, не привет, рассказали. чё Идите, тебе надо? вас не приглашали. Парал. Ты снова а, в моей комнате? Иди. Ну хочешь полетать? Я его... Я хоть Не волнуйтесь, мы этот... Сейчас. Вер, вон, ухожу, ухожу, Адриан, беги. Пойдемте на улицу. Уйди, это тупая, брат. Уйди. Откройте дверь. Хватит горать. Так, так, выходит... Адриан. Так, Опа. Ой. А, как я здесь оказался? Что я делаю в пустоте? Ага. Как ваши дела? Ага. Свалил с моей комнаты ты, помощник бражника. Урод. Предатель. я Да, а кто где трансформировался у нас на глазах? Я, я, я... Да, да, да. mm -hmm. я не а трансформировался, меня поставили, подставили. Эдриан, я что забыл? трансформировался на глазах, летит. ну точнее помощник. Ой, нужен новый талисман, жалко. новый талисман, жалко. Не Я Не нужен новый талисман, жалко. Не нужен новый талисман, жалко. А, они гуляют, они на лежат. помогите! Что я не Я сейчас тебя ударю розой. Так, все, я пошел свой блог записывать. Прием, думаю, И не библо... слушаю, не И лезьте И до них, уйди, Пиела. Меня нет. давай на самый верхний этаж. Мы Мы поговорим еще громче скажи дык, дык, дык. Как а ты вот ты талисман не случайно сдался мире он сканивает талисман так да, был, сас талисман, нужно чтобы он переместил талисман. в тот второй шанс который ты поставил перед тем как просрал талисман, талисман. давай я это... привожу <пас> на не пожалуйста я очень хочу в лесу пожалуйста прекращай знаешь так и, э, твой у тебя есть братья там сестры? Ты боже. Смотрите, мой новый блок. Ты Раз... есть мой брат? Раз... Раз... Раз... Раз... Раз... Раз... Раз... Раз... Нет, настоящий братья, сстры. А я ч при... А ты ч примный блок? Стой, я тебе сейчас личные сообщения напишу. Вот тут вот как Ладно, я... идите. Пойдемте ко мне в чай. Попьем. О, Ура! Я всем сейчас а такой, такой вот расскажу. вот Обалдеть! Понял? Пожди, а пять, сейчас. Я тебе тоже ну, что те. Стойте, я сейчас вот такой что я заслал. Вы не поверите. Где чай? Представляете? Здесь, э, здесь, кроме Адриана. Где же он пропадает каждый скал, раз? Который, э, скал, и был вот этим злодеем-змениным. Он на глазах. Вот на глазах и я это все заснял. А это лист Листман. Ну чё ты? Ляражник, блин. Теперь я все это здесь и отправлю. Это будет популярно. Вообще будет всякое. круто. <свист> а, я я господи. <свист> что мне сейчас делать? Ну слушай. Ну все-таки мой брат. <свист> ну что ты как Жадина? Да это лишь ма. Сейчас. Ладно. Я здесь еще жду на крыше Адриана. А, а Боже, не жду. Я, я, я жду. И всем внимание. Вот это мой офон. Лука! Или как там тебя? Так, так, так. Я скоро приду, я телефон для Луки покупаю. Они там по скидке. Хорошо, тебе что тебе так. Так, ты совсем офигел? Кто я? -то... Ты офигел? Ты сам ты бражник. Слышь, что за наезды? Вопрос да ты кстати нашли ты вообще Но, походу, я на... какой-то другой Филиппи... стал и стал борода ты каким-то тупой просто я слышу что Алекс это бородник а я же Марк у меня просто друг этот брат Алекс я перепутал а -а -а. себя брата. Да, я правильно. тупой угу. извиняюсь я здесь Адри... я уже офигел вот такой наглость это Адриан приветики как у вас дела Привет. Прекрасно себя, ч как? Нормально. Будешь фурбик-скола. Ну-ка не трогать у меня дома. После этого моя фурмик школа. Олег отправляет голосовое сообщение Адриану. Адриан, я поехал в Нью-Йорк прийми избиваете. Спасибо. Так, все, вы метайтесь отсюда. Арминки. Да, Хорошо, Андреа. А я... Я же твой самый Метайтесь. верный друг. Победись. А я... Конечик. А ты же мой самый верный друг, то чего? Спасибо за чай, Андреа. <свеч> <свеч> <свеч> Это еще что? А? А, адрэ, я? Дверь я дал. Свали, я я чего-то не понимаю. Вот ты не что, бойся. А ты о, дверь. Свали. Быстро. Хорошо, хорошо, хорошо. Быстро. Все хорошо. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. хорошо, все, ухожу Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. хорошо. хорошо. Быстро. Быстро. Хорошо, Привет, Адриан, как дела? Иди учи математику. Слышь, себя учи. Иди учи русский язык. О, мне кажется, тебе пора а поставить замки и... на все, чтобы тебе не провались друзья. Нормальный. вход по карточке, по какой-нибудь, который меня. будет... Хорошо, у тебя. Я... Эм... Эм... эм... мне это? Наглая фигня. Нет, давай бей, бей, бей. Ребят, кому беги, нужен беги, сувенир? Кому сувенир нужен? ты Что Что от меня пьешь? Отстань меня. спасите. А а а я не не а я сувенир? Сувенир, сувенир.